Давайте про это. Дом не тормит, но уже без лицов. Есть 43 этажа, дом где у него ни не одного лифта нет вообще. Вот. А те, кто просто забыли. Вот. Это, <соцентр> это нереально. Ну, не как вот станализация? А станализация, ну, все, это может. хуже, чем... Ведь ломать. Это проще сломать и с чистого То начать. Там что, лицель, такую яму я Нет, это можно, но это через арматуру, теперь нужно нарушать вот эти... Ну, ошибки, да, все я уже вот недавно был в клиентке в Ну, ну что-то ну, не получать? я прям переживаю. Нет, ну это в коттеджю, он вышел из положения таким образом, он прям в центре квартиры пустил вот эту трубу. И в чем минусы? Это все шумит, канализация. Сегодня можно это решить проблему. Можно в центре квартиры сделать эту трубу. Сейчас вот этот вот эта труба, и она обладает всеми, да, свойствами, нет. то есть нашим их не будет. Значит, так вот, вообще, там, ну, в какой момент. Ужасный, <с да, <с да, да, да, да. Да. То есть есть везде плюсы и минусы, во всем абсолютно. А в том доме, а в том доме люди приходят и просто отказываются, они понимают, что как работать дальше с этим человеком, ну то есть это, это не факт. Это диагноз. Не не Нет, было. человек просто вот, начал без архитектора, просто купил участок. Ему надо дом, он позвал вот к, к вопросу строителя, он вызвал малоличчиков и нашел в, в интернете план, проект. Он им дал его, говорит, все, вот мне делайте. Они приехали, сейчас же делаются как монолитное, машинным способом. Они все ему залили там моментально за несколько дней, ну, но и все, и когда, и он позже вызвал э, сантехников и вообще инженерии и занялся чуть позже. То есть, ну, это вот яркие примеры. Никак. Это то есть это основы основ. Это как азбука. Ну, да, вот ошибки сантехников вот, клиент сделал очень дорогой ремонт, так сказать, громадный должна была заселяться. На следующий день звонит, у нее поток. Да. Все залито. Опять же, вот за юбилейным там центральное водоснабжение. Я приходим весь ламинат плавает, двери все стоят, все плавает, она в слезах, Что такое? Откуда вода? Сказала и идет вода. Центральное водоснабжение. Постоянно падает разное давление. Я говорю, а что нет клапана регулирующего давление В системе нет клапана регулирующего давления. И с домов... Среди люди уехали подпуска, давление в системе водяной увеличилось, и котел после трех атмосфер стал сбрасывать. И всю ночь лилась вода а... на пол, и весь коттедж, просто вот столько воды, и все там... атмосфер. Вот, и поэтому По ближайший клапан. То есть тот, кто делал всю вот Сантехнику все вставили, там просто даже ну, он... делали у него три таджика, такие хорошие, вот, все таджики. делали, такие хорошие, такие все советуют, все, одна ну, женщина одинокая, денег много. Да. Вот, и они все делали. Ну и про... Они про клапаны не знали даже, что надо такой клапан ставить. Проектские Обязательно, да. Есть, кстати, полный проект, отдельные разделы, но, опять же, мы делаем это на, стад, на, стад, как бы на этапе, вернее, привязки, планировки к мебели, а дальше это основной лист, к которому уже подключается смежный специалист электрик, и дальше на нашу схему уже накладывает свою. И желательно ее именно сделать, чтобы это все было прописано, в каких единицах, какого масштаба, чтобы вы это понимали. И получается, что чтобы уйти вот от этой проблемы, о которой мы сейчас говорим, вы должны в идеале иметь человека, который за все это отвечает. Обычно это прораб и архитектор, который от начала и до конца. И есть такое понятие, как даже постгарантийное обслуживание объекта, которое ну, как на товар дают год, два гарантии. То есть, вот здесь это такая же история. То есть есть проект, на котором все это указано. И вот эти все моменты есть с кого спросить, скажем так, есть делегированные полномочия, и можно конкретно уже понимать. А таджики, которые пришли, они ни за что не им сказали поставить вот этот бак. Они поставили и ушли. А что вас затопило? Теперь же хорошо, новая работа. Строителям они приедут, все опять поднимут ну, да, и заново сделают. Ламинат весь вырвали, да так как ламинат был все, с, они с, с 5G замками. Они не знали, как эти замки расщелкнуть, потому что они не специалисты. Они Уложить они уложили, а при разборе этого ламинат надо замки взводить. Потому что сейчас все производители идут к тому, что ламинат может любой человек сам уложить дома. Потому что европейцы, например, немцы, они очень дорого строительство. Они сами укладывают ломенат. Вот любой современный кроме кроме крикстепа, может любой человек положить себе дома. Кикстеп еще старые замки использует. остальные уже новые. А вот разбирать его надо уметь уже. И вот они его выломали все. Можно было этот все спасти, за 2 200 за метр он упал. Но они вырвали, когда разбирали все замки. Здесь, здесь вопрос доверия. То есть вы должны найти человека, которому вы в принципе доверяете. Только в том случае можно быть спокойным, как во всех сферах, за свой ремонт. Вот. Еще такой момент. То есть помимо, ну вот там, это строительные ошибки, но масса ошибок и браков в продукции, допустим, встречается, к примеру. Но это же я уж совсем. Это как эликсир, лекарства от чего-то. Вот как пример. Просто такая же идея. Ну, вот, допустим, вот этот офис, который э, не так давно мы закончили, в стиле лов, да? Вот здесь все сделано мастерами саратовскими. То есть, начиная, единственный вот диван куплен, диван куплен, и э, светильники. Скажите, а где делали вот железные полки? Это э, есть кулибины наши. Сейчас масса гаражников, можете, Металлистов. Конечно. Мы делаем чертеж. То есть здесь были сделаны чертежи. Все по нашим чертежам э, сделана вся мебель. Прекрасно. А, ну вот эти сейчас стульчики. Ну, то есть некоторые элементы. А, было абсолютно обычное в заводском пространстве промышленное помещение. То есть это все фальш-элементы. Это все сделали металлисты по проекту. То есть получилось очень удачно. И насколько интересно, вот путинская тут фотография, она тоже отдана в руки наших металлистов. Они сделали рамку в стиле. То есть тут настолько вот до мелочей. Внешняя проводка. Кстати, очень хорошая вещь, но опять же, нужно грамотно ей пользоваться. Если ваш выключатель, розетка и светильник совершенно не там, сейчас есть прекрасное решение, вот эта внешняя проводка, дизайнерская, ты проводишь, очень красиво, эффектно, но опять это надо вникать, понимать, и чтобы это уместно, нужно иметь объемное визуальное мышление. То есть, ему за один день не научишься. Это э, прерогатива профессионалов. То есть для этого нас 6 лет учат, и впоследствии мы постоянно тренируемся и участвуем во всяческих конкурсах и так далее, чтобы именно вот не терять вот этот навык. Это как на велосипеде, один раз научился, то есть нужно, уже ты не забудешь, но совершенствовать нужно. Вот, то есть, пожалуйста, можно и таким образом обойтись. Так, ну это вот этот же интерьер, сразу направлю. Вот там. А здесь, и... здесь уголок металлический? Но... У нас было несколько решений. Мы встречались со, со узким специалистом, и обсуждали. То есть я даю свой чертеж, достаточно абстрактный. После общения уже с узким специалистом мы конкретизируем уже более конкретно. Может быть, что у него есть. Может быть, у нас... Здесь у нас был конкретный бюджет, там, допустим. То есть мы с ним приняли решение. Ага, он говорит, есть уголок 4 на 4 Я говорю, да ты что, Это полка не будет смотреться. То есть я тогда ему даю определенный размер, чтобы в этом вот объеме... Это... То есть вы видите, да, пропорционально ну, достаточно все так... Да, уместно. Это не просто так. То есть мало того, что здесь... Это конференционная, это зона отдыха, это рабочая зона. Причем здесь вот металл на полу и на стене, это тоже, это обычный черный металл с металлозавода. И когда приезжаешь туда, где-то у меня тут есть этот фрагмент. Иван, он, он такой прикольный, но его реализовать так блин, не просто. Ну разве вот он не милый, вот в данном случае. В общем Очень так, милый. Да, когда я приехала, там были золотые клетки с рынка, с рынок. Вот здесь вот золотые, на, на, на, на таком ржавом черном металле были золотые клепки, потом все это подбирается краской, даже зависит э, блеск краски, есть матовый, полуматовый, глянец, как в поверхности потолков, поверхности дверей, вот, стекло, то есть это то, о чем вот я говорю. Ну, все должно быть гармонично, то есть всего не должно быть много, должно быть в определенном соотношении, грамотно все распределено. То есть, вот вы мне задали вопрос, и я не успела ответить, как делать интерьер, чтобы он работал. Самое удачное это взять нейтральную подоснову, ну, допустим, серую, бежу, я не знаю, любую гамму. И уже колористические акценты сделать на драпировках, на тканях, на мебели. То есть именно под основу потолки, стены, полы сделать нейтрально. Вот здесь вы не ошибетесь. То есть это... Да, это будет беспроигрышное решение. То есть это вот к вопросу, как сделать, чтобы это смотрелось и было уместным и э, как бы не было понятно, это еще трансформировать, потому что через 3-4 года хочется чего то нового, но ремонт не хочется. Нет, вот именно нужно что-то хочется оставить и модернизировать, реконструировать, все верно, да. Так, вот что еще тут для примера? А, вот эти вот жалюзи, например, да? Казалось бы, обычные, но вот эти вот, которые у нас в медицинских сделки уже денег это обычные жалюзи, но мы поставили задачу сделать планку 5 сантиметров. То есть, видите, они так объемно, массивно сидят в окне. То есть, это деревянные планки и наши жалюзи. Вы не увидите этого как бы нигде. Это нужно вот знать и вовремя предложить в этот интерьер. Казалось бы, элементарная вещь, но она... Вот, вот эти выводы кондиционерные. Жалюзи – это обычные конторки, кто занимается шторами. Жалюзи. Жалюзи, они делают обычные, допустим, пластиковые, ПВХ-шные. Но они под заказ привезли там деревянные. То есть мы смонтировали и очень довольны. И все хорошо. То есть видите, и, и деревянщик, и дверь тут сделана местным мастером. Я не случайно это говорю. То есть дерево массив, пожалуйста, все сделано руками в саратовских умельцев. Это вот офис в мире, уже многоэтажное, то есть это я вам показала просто маленькое помещение, а это целые этажи офисных помещений, вот в мире на Московской Чапаево. Тоже металл, красный кирпич, ну, какие-то стиль лофт подразумевает металл, железо, стекло, то есть такие вот заводского стиля со сооружения. Обратная ситуация, вот а, современная квартира, что я здесь хотела вам показать? Что есть 3D-визуализация и есть реальный проект. И такая тоже, чтобы вы не сомневались, а то люди порой не могут выбрать. им показываешь визуализацию? Они говорят, ну как я могу выбрать, нравится мне или не нравится? Я все время успокаиваю. Я говорю, вам нравится в принципе вот то, что нарисовано на картинке? Человек говорит, да, мне очень нравится, но я боюсь, вдруг можно сделать что-то лучше, допустим. Я говорю, если вам нравится на картинке, вживую получится, безусловно, в разы лучше, потому что все-таки э, там, это визуализация, скажем так. Ну вот, видите, то есть мы отходим частично, но по сути э, очень похоже, да? То есть что изменилось? Изменилось там чуть э, размер вот этих вот ячей, не стоит еще, сейчас в заказе э, ростовое зеркало во весь рост, там тоже, пожалуйста, готовы заказывать его, а, стоит уфик, и пошли там Какие-то светильники керамогранит по Вот эти вот стыки. И вот э, для нашей животрепещущей темы плинтуса. Видите, здесь решено именно именно хозяйка захотела. Она сделала, предлагался э, да. белый цвет дверей. Она сделала прям родной, ламинат купила. Сейчас вот в других помещениях посмотрим. Тоже неплохо работает. Вот смотрите здесь еще нет. Здесь белые уже занарезки повесили задрапировали окно светильники. Здесь получился ламинат, к нему родной вот этот плетус, родной, родной порожек, родной плетус. Все тоже достаточно уместно. Колоссальное. Вот то, о чем я и сказала, что вот что должно быть Вот здесь нужно в целом все это рассматривать. То есть нужно рассматривать весь интерьер. Нужно потолок карнизы потолочные рассматривать в купе с элементами с плинтусами и со всеми остальными элементами потому что можно достичь абсолютно разных результатов смотря что мы с вами хотим ну допустим вот эта квартира 265 потолки а мы с вами хотим эффект высоких потолков хотим значит я предлагала плинтус заказчица ну, такой большой не вот маленький, а есть там ну, буквально там прям 14 сантиметров высотой. она чисто, и он вот в визуализации даже изображен был, я специально обращу это внимание, то есть вот если вы обратите внимание, здесь плинтус, он очень большой весом, а в жизни он меньше, потому что когда мы приложили, человек воочию увидел и сказал, что нет, ему не комфортно с этим плинтусом, Хотя большой принтус, он дал бы вот эту иллюзию увеличения потолка. Нет, абсолютно комфортно человеку именно в таком ощущении. То есть это можно понять. Мы сделали визуализацию, мы приблизительно прикинули, что и какое, а в процессе авторского надзора именно настройки поэтапно мы чуть незначительно изменили. То есть суть от этого не сильно изменилась проекта. Хотя, я пришла на лекцию. Вот здесь стоит В том числе, вольтой сайт. Где выбрать участок земли. Какое решение принять. Да. Итак, вот давайте вернем. Давайте. С удовольствием. Все, да, где все-таки выбрать. С лесом или с соседями. Или вот эти вот основные вопросы. Хотелось бы основные С удовольствием. Такие вот вопросы для себя определиться. 300, а вы, ну, сами, 300, с вами. Да. Может, как сейчас не творятся. Давайте. Как -то, как -то с удовольствием. А, значит, про участок. Да? да. А, очень важный момент. Потому что нужно понимать, насколько комфортно и где вы себя чувствуете. С соседями или вам нужно вокруг ощущения леса. То есть если изначально вот этот участок не соответствует вашим ощущениям, то двигаться дальше в процессе строительства ну, практически нереально, потому что изначально это совершенно не то. Такие случаи. Вот у меня сейчас, например, люди, мы перестраиваем коттедж. Люди 10 лет назад выбрали участок. Он их очень устраивает, но они 10 лет не могут въехать в дом, который построил, взялся волевым решением, построил супруг. Жене это совершенно не нравится. Мы полностью перестроили, то есть мы целиком все окна, ну вот были там обычные окна, сделали французскими, сделали огромные пристройки, благо пришлось докупить еще один участок. То есть тут есть вводные, реально, да, то есть человек выкупил участок, снес соседний дом, то есть он продолжает осваивать вот эту территорию. Здесь все более того, значит, у строителей был, был там свой дизайнер, а тут значит мы тут все сносим, разносим весь этот сложившийся дом, который карпели строили строители. Они говорят, вот у нас в общем там дизайнер свой. Вот вы неправильно мыслите. Хозяйка сказала так: ваш дизайнер рекомендовал настоятельно. Продать этот участок и купить под Москвой, потому что там именно те условия, которые вас устраивают, там нет соседей, то есть дизайнер такой, который, видимо, участок какой-то имел в рекомендации, я к тому, что каждый от души рекомендует э, свое, но вы должны сами рационально принимать объективное решение, что вам нужно, здесь опять все вводные, бюджетные